Всем снова привет! Очередная кобра раскрыла свой шикарный капюшон над широким задним катком WZR 1800, M1800R, M109R Но теперь это первая кобра, которая установлена с подсветкой Вот то, что у нас получилось Вот они ручки Вот он результат Посмотрите какая красота Кобра, Они есть отдельный обзор Ссылочка, подсказочка сейчас появится на отдельное видео по этому шикарному обвесу для этого мотоцикла. Вот. А по поводу а, подсветки. Вот такая вот у нас подсветочка. Есть тоже отдельное видео обзорные. Подсказочка сейчас появится. Можете посмотреть, ознакомиться и приобрести. Все это можно поставить в нашем сервисе. Можно приобрести отдельно и, воспользовавшись нашими видео, поставить самостоятельно. Но вот это видео я снимаю именно для того, чтобы показать, как шикарно иногда смотрятся те или иные решения в совокупности. Напомню, что подсветка РГБ она также меняет свой цвет по вашему желанию с помощью приложения со смартфона дистанционно вы выбираете любой цвет просто пальцем в РГБ круг кликаете и будет ровно тот оттенок, который вы пожелаете кроме того подсветка поддерживает режим эквалайзера то есть режим реагирует на самый громкий звук который есть в досягаемости например вы включаете музыку громко или приезжаете на какой-то и включаете этот режим, и мотоцикл будет работать под музыку, то есть в качестве режима эквалайзера. Но это вы все посмотрите в обзорном видео по самой подсветке. Но сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот такой «Газпром». диодная фара devil Eye. Подсказочка тоже сейчас появится на ее обзорное видео на этом мотоцикле много товаров нашего производства мы уже производим более 200 наименований на интрудере булеварде кронштейны номеров всякий пластик, дуги из 51 трубы и так далее в общем обращайтесь поможем советам Предложим качественный товар, сможем предложить его установку и адаптацию на ваш байк. Всем пока.